Ясно, садитесь быстрее Так я, я всех сделала руководителями, садитесь <г <rugged> <г <mano> я... Не понял Подожди, Маша, Маша, подвигайся Подвигайся Я двигаюсь Твою мать Твою мать Тебя раздвоилось Как? Как? Эти слова просто нужно было заснять, как я сказала, и поехала просто. Я это не засняла, к сожалению. Маша, маш. Миска, помоги! Всем привет! С вами снова Маша и клуб Гриммил Кроус. И сегодня мы будем отвечать на, на вопросы, которые вы нам задали. И качать коней. Поехали. Я, я, будем... я, я, я жадная. Я заняла все 11 мест. Ребят, ну, вы это, если заходите в клуб, то... Короче, мы вам поможем. У нее, короче, этот жир. Это будем выкачивать. Мы здесь. Мы мы ее от... Мы от... заставим. Не, мы заставим... Мы заставим мышь... мишку похудеть. Да. Да. Мышку? Мышку, да. мышку. Мышку. Заставишь мышку похудеть. Да. да, мышку, да. Мышку, да. Мышку, да.